Нормальные люди праздники празднуют, а мы продолжаем наш медленный и неспешный сериал про перестройку в БССР. Сегодня мы вернемся к хронологическому повествованию и со всего разбегу плюхнемся в 1989 год. 1989 год это первый чернобыльский шлях, первый день воли, появление не первых, но талонов практически уже на все товары первой необходимости. Но прежде всего 89 год это политические страсти по поводу аварии на Чернобыльской АЭС, образование Белорусского народного фронта и первые свободные выборы в СССР. Напомню, чем закончился минувший 88 год. Спешно собранная на базе четырех творческих союзов и примкнувших к ним Молодых неформалов, личинка оппозиции под названием Мартиролог Беларуси провозгласила курс на поддержку перестройки Горбачева, с легкой руки Олеся Адамовича приклеила местный портхоз номенклатуре ярлык Вандей-перестройки и развернула с этой контрой нешуточную борьбу. Апофиозом конфликта белорусской интеллигенции с вандейцами стал разгон митинга в память жертв политической политических сталинских репрессий осенью 88 -го года. Событие вышло очень резонансным и год закончился ярко. И о молодых неформалах, и о мартирологии, об этом всем у нас уже есть серия роликов. Я закину их в описание. Кто смотрел, можете освежить в памяти, а кто не смотрел, посмотреть. 89 год, год, вот после всех этих конфликтов, начался Удивительным каким-то потеплением отношений. А, градус а, взаимной обвинительной риторики в прессе резко упал. А готовность к компромиссам также неожиданно резко возросла. И апофеозом вот этого уже потепления стало еще одно замечательное событие, очень интересное. А в феврале 1989 -го года в Минске на стадионе «Динамо» прошел массовый митинг в поддержку перестройки. Белорусская Вики об этом говорит примерно так. 19 февраля 1989 года на стадионе Динамо в Минске произошел первый в БССР разрешенный властями оппозиционный политический митинг, организованный БНФ Ну и много где пишут подобные вещи Я хотел бы добавить красок в эту картину а на самом деле это конечно же не был митинг БНФ Хотя бы потому, что БНФ на тот момент еще не был Более того, это с трудом даже можно назвать митингом оппозиции Потому что в тогдашней прессе это позиционировалось как митинг всех сил, поддерживающих перестройку. А, внимание, вопрос. Как вы думаете, является ли Горбачевская партийная вертикаль, которая по должности проводит его политику и реализует его идеи, в частности игроком КПБ, силой, поддерживающей перестройку? Как говорится, 10 секунд на размышление. И таки Да. Горком КПБ был в числе организаторов этого самого митинга БНФ. И спикеры от горкома КПБ на нем выступали. Рискну предположить, что большая часть массовки пришла не для того, чтобы слушать представителей горкома КПБ. И наверняка, возможно, относилась к нему скептически. Но, по крайней мере, формально Лев и Агнец возлежали на одном стадионе. Отношения между... Ван этой самой номенклатуры и белорусской оппозиционной интеллигенцией АК, а потом БНФ, они значительно сложнее, чем об этом принято думать и говорить. И мы будем к этой теме еще возвращаться. А пока что двигаемся дальше и переходим к очередному событию с далеко идущими политическими последствиями. В 1989 году открылась вся правда про Чернобыль. Тут я опять-таки адресую вас к ролику, который я записывал этой весной в годовщину, собственно, события, где я разбирал эту ситуацию более подробно. А сейчас э, буквально тезисно, так чтобы и много времени не занимать, но обозначить эту проблему, потому что она должна у нас присутствовать. Про Чернобыль. Как вы, наверное, знаете, и вы не ошибаетесь, сама авария произошла в 86 году. Но до года 89. -го и у властей местных, и у властей центральных господствовала такая установка «не нагнетать», «не будоражить народ», «не расстраивать начальство». И поэтому информацию и об аварии, и о процессе ликвидации ее последствий, которые шли, обществу давали в таких гомеопатических дозах. И вот в 1989 году водные резко меняются на противоположные. Что же произошло? Ну, в общем-то, все звезды, что называется, сошлись. У центра есть свои резоны. В порядке, так сказать, перестройки и реформ у Горбачева запланированы первые свободные выборы в СССР. Из двух и более кандидатов с некоторой конкуренцией. А тема Чернобыля, она хоть и немножко так это заметена под ковер, но она будоражит общественность. И наверняка она на этих выборах всплывет, поэтому надо что-то делать. И вот Горбачев уже отправляется в турне по пострадавшим регионам полоскать гражданам мозги. А в Кремле принимают, дозревают до решения, мне кажется, уже как бы решение на самом деле немножко перезревшего, сделать какую-то большую, глобальную, общесоюзную, лет на 5 программу ликвидации последствий этой самой аварии. Причем... Принято довольно здравое, наверное, решение сделать ее в формате пускай товарищи из Белоруссии, Украины и пострадавших областей России скажут, что им надо для борьбы с этой бедой. Ну а мы это в Москве обобщим, обработаем напильником и предоставим все необходимое. А, как вы понимаете, в такой ситуации продолжать говорить, что да, все не так и плохо, да, мы как-то справляемся, было бы уже даже просто глупо. Поэтому вчерашние гомеопаты наши начинают нагнетать так, что волосы дыбом становятся. В 89 год, февраль, образуется комиссия совместная ЦК КПБ и Совета Министров по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Комиссия проводит пафосные презентации для общественности журналистов, где на картах, на цифрах показывают, что все хуже, чем мы и вы думали. И уже летом 89-го собирается сессия Верховного Совета БССР, главная задача которой, вот написать этот черновик, что белорусским товарищам надо для полного счастья и для борьбы с этой бедой который потом пойдет в Москву. И тут как бы внезапно оказывается, что у каждого в округе Херосима и Нагасаки одновременно. Нужно несколько санаториев, побольше жилья. Предложения звучали самые экзотические вплоть до переселения белорусов в Казахстан. Глава комиссии по ликвидации Владимир Евтух, кажется, смотрите в том ролике, наверное понимает, что это выглядит немножко странно. Вот то, что все было хорошо, хорошо, спокойно, и все стало так плохо, плохо и ужасно. К слову, стенограммы заседаний вот того Верховного Совета 11 созыва доступны в нашей националке, я их смотрел, и до 89 -го года слово «Чернобыль» упоминается там буквально раза 3-4. И то, как бы не столько проблемы обсуждаются, но сколько случайно вот упомянули в контексте чего-то другого. И вот это вот, да, был, была тишина, тишина, тишина, все хорошо, все нормально, справляемся, стало все плохо. Что, как это объяснить? И, собственно, глава комиссии озвучивает довольно интересный тезис. Мы хотели рассказать все давно, но нам затыкали рот в Кремле. Буквально так. А мы сейчас фактически говорим это с риском чуть ли там не для жизни, карьеры и здоровья. То есть мы можем заметить, что к лету 89 -го года центральную власть и у Горбачева, который вообще-то еще всесильный генсек, начинают немножечко так аккуратненько вытирать ноги. То есть в любой непонятной ситуации переводил стрелку на Кремль и говорит, что там козлы и злодеи сидят. А самое смешное, что внутри Беларуси вот такая аргументация она не очень работает. Потому что наша личинка оппозиции, она живет в парадигме «Горбачев хороший, бояре плохие». Горбачев скрывал, но это еще не ясно. Вот эти они точно скрывали, от нас скрывали, может даже и от Горбачева. И что еще более интересно, буквально параллельно с летней сессией, ну не день в день, ну там июнь-июль то и другое, в Вильнюсе проходит учредительный съезд Белорусского народного фронта. И вот такая постановка вопроса, она буквально дарит новорожденной политической организации, оппозиционной новорожденной политической организации, мощный политический лозунг. Эти номенклатурные свиньи три долгие года скрывали от нас всех страшную правду. Судить всех. Даешь чернобыльский Нюрнберг. Первый чернобыльский шлях прошел осенью. 89 -го года, а не весной, в, в годовщину, как мы привыкли. Потому что вот эта идея чернобыльского Нюрнберга, не знаю, какие у вас в ассоциации со словом Нюрнберг, у меня это судить и вешать побежденных, наверное. Такие идеи они не могут ждать до весны, они должны быть реализованы сразу. В общем, с Чернобылем получилось интересно. Увы, но программа помощи так и не заработала. Пока ее готовили в Минске, потом... Обрабатывали напильником в Москве. Эти бараны исхитрились развалить СССР. И платить за этот праздник стало некому. А то бы у нас было много жилья и санаторий. С Чернобылем, пожалуй, закончили, пробежались. А теперь о том, почему к лету 1989 -го года Горбачеву уже немножко начинают вытирать ноги. Мне кажется, мое мнение, можете спорить, но неким вот таким Рубиконом, первым событием, после которого на горби начали косо смотреть буквально все политические силы, стали те самые первые свободные выборы в СССР, которые прошли весной 89-го. Идея была противоречивой. То есть, с одной стороны, все очень классно. Вот то, что люди приходят... На участок им дают бюллетени с, одной, с одним кандидатом от нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Это действительно дает фарсом и имитации Хорошо бы, чтобы там хотя бы было два каких-то лица. А хорошо бы, чтобы люди, которые называют себя партийными лидерами и по должности являются ими, доказали свою профпригодность в какой-то конкурентной борьбе, хотя бы достаточно контролируемой. И если вот они не тянут эту политическую функцию трибуна, оратора, и так далее, а многие очевидно не тянули и просто вот выходит, человек и мычит, ну может пускай он отправляется управлять свинокомплексом каким-нибудь, а не будет политическим партийным лидером. Но с другой стороны всех беспокоил очень вопрос. Вот Главная проблема демократии – это демос. А ну, как он проголосует и не так, как мы хотим. А ну, как это не какие-то они, номенклатурщики, вандейцы и так далее, отправиться управлять свинокомплексом, а это мы по результату голосования отправимся управлять свинокомплексом. Вот это категорически недопустимо. Отсюда вот это противоречие. С одной стороны, хочется конкуренции, с другой стороны, хочется гарантированного результата. Горбачевская команда долго чесала репу, и родила совершенно мозголомную систему непрямых выборов вот в духе какой-то царской дореволюционной думы. Как это выглядело? Ну вот как сейчас, например. Хотя в Беларуси, наверное, уже никак. Но предполагается, что вы собираете подписи. Нужное количество желающих видеть вас кандидатом, Приносите их в избирательную комиссию. Комиссия проверяет эти подписи. И если признает их достоверными, вы, ваше имя появляется в бюллетене за вас могут голосовать. Тогда на первых свободных выборах все было значительно сложнее. Во-первых, кандидатов выдвигал трудовой коллектив. Сначала вас должны были выдвинуть ваш трудовой коллектив. Но это еще не все. После этого надо было пройти через окружное избирательное собрание, организованное непонятно кем, непонятно как и непонятно из кого. Ну, то есть в законе, конечно, были прописаны механизмы созыва этого окружного собрания, но все сводилось к тому, что местная власть может собрать не очень много людей, кого захочет, и зарубить, в общем, тех кандидатов, которые ей сильно не нравятся. Главное как бы требование – это чтобы все-таки осталось минимум двое. Если вы проходили через окружную избирательную комиссию, то тогда вы ваше имя подал в бюллетень, и вас могли избрать на съезд народных депутатов СССР, который на самом деле ничего не решал. Его главной задачей было из самого себя выбрать... Верховный Совет Советского Союза. Вот, Если вы попадали в Верховный Совет Советского Союза и, и проходили еще и это, и это вот тогда у вас открывался доступ к какой-то реальной политической работе. А, более того, при всем при этом, а, треть делегатов вообще никто не выбирал. Впервые в истории СССР была введена норма выдвижения делегатов на съезд от общественных организаций. Партия Комсомол, Академия наук, там, Союз кинематографистов и так далее. А при этом, например, партия выдвигала 100 человек. И внутри этой партийной сотни, так называемой, тоже не было конкуренции за места в партийной сотне. То есть ее приняли списком по предложению партийного руководства. А Михаил Сергеевич Горбачев писал об этом в своих мемуарах с удивительной откровенностью Я далек от современной техники, поэтому... Итак, Горбачев с удивительной откровенностью об этой схеме. И тогда и сейчас я убежден в правильности того, что на 100 мест КПСС были выдвинуты ровно 100 кандидатов. Нельзя было допустить, чтобы оказались забаллотированными некоторые члены тогдашнего партийного руководства. Это сразу перевело бы их в стан скрытых или открытых противников преобразований. Могло серьезно осложнить обстановку. Не меньшие негативные последствия имело бы неизбрание в депутаты, включенных в список для голосования Чингиза Айтматова, Святослава Федорова и других представителей творческой интеллигенции, активно поддерживающих перестройку. Самое интересное. А наша оценка показала, что если бы в кандидатский список были внесены, скажем, 103-105 фамилий, а наибольшее число черных шаров получили бы Лигачев, Ульянов и Яковлев. Будь список увеличен на 10 кандидатов. Не прошло бы большинство членов Политбюро. Суленьков, Никонов, Медведев, Зайков, Примаков. А вместе с ним некоторые известные писатели. Чингисайтматов, Даниил Гранин. А дальше имели шансы остаться за бортом и генеральный секретарь с председателем Совета Министров СССР. То есть, если бы выборы в партийную сотню были конкурентными, имели шансы пролететь бы все партийное руководство... Независимо от того, не они к либеральной фракции а относятся ли к консервативной. Дальше, как бы, Горбачев оговаривается, что, конечно, было не проблемой подыскать для каждых из них округ, где они бы уверенно победили. То есть, условно говоря, в каком-нибудь городке Горбачев отлично бы прошел, как бы куда надо, Верховный Совет. Но возникал бы вопрос, почему партийный лидер представляет не партию, а что-то помимо кого? И кто же тогда представляет партию? Дальше, собственно... Снова возвращаемся к мемуарам. Горбачев признает, что все-таки эта система, она как бы далека от нормальной, но зато как она открывает прекрасные возможности. Зато какие важные задачи удалось решить таким способом. Ведь надо отдавать себе отчет, что при том уровне политической культуры и всесилии номенклатурных кадров, которые существовали в то время, многие активные сторонники перестройки, особенно числа научной и творческой интеллигенции, имели мало шансов быть избранными. Прямое представительство общественных организаций позволило ввести в депутатский корпус сравнительно небольшую но чрезвычайно важную для становления будущего парламента группу влияний сильных демократических деятелей, прошедших через списки профсоюзов, комсомола, женских организаций, творческих союзов и научных ассоциаций. Для наглядности приведу один пример. Едва ли нужно говорить о том, какую роль сыграл на съезде народных депутатов Академик Сахаров. А изобран он был от научных ассоциаций. Ну, Вот такие вот первые свободные выборы в СССР. А о том, что вышло из этой затеи... Мы поговорим на родных белорусских примерах, Потому что именно сейчас и полезли на свет Божий все герои, вокруг которых будет вращаться вся белорусская политика 90-х годов. Ну, по крайней мере, до середины 90-х. Кебич, Шушкевич, Лукашенко, Поздняк, Вот они, наши красавцы, выходят. встречать Александр Григорьевич Лукашенко. Он любит быть первым, поэтому пусть будет первым. На 89-й год, ему 35 лет, и он аж два года возглавляет совхоз «Городец». В принципе, его, вся его карьера до этого представляла собой удивительное путешествие Одиссея по самым странным административным должностям. К 87-му году он определился, получил специальность сельскохозяйственного экономиста. Первое его образование – это учитель истории, с явным, конечно… С явными видами на комсомольскую карьеру. Но ну вот в 1987 году он выучился на экономиста и напросился руководить совхозом. Директором совхоза он оказался весьма энергичным. Сразу смекнул, куда дует ветер, и втопил за аренду. Тогдашний пик реформаторской экономической мысли. Мое мнение, да и не только мое, сама вот эта идея аренды, она крайне криворукая и неудачная. По сути, это был идеальный способ перекладывания денег из, государственных, из казны государственного предприятия в карманы директората. И топить за такое как бы не очень хорошо. Но я вполне допускаю, что Лукашенко так не делал. И в его руках этот инструмент аренды работал лучше. Просто потому, что его не интересовали деньги. Его интересовала явно уже тогда большая политика. То есть ему не надо было разворовать совхоз, чтобы сколотить капитал. Ему нужна была история успеха. И эту историю успеха он принялся создавать. Например, тиснул даже брошюру «Городецкие уроки» про внедрение аренды в родном совхозе. Наверху это оценили, его оторвение, и начали зазывать его на профильные совещания в Крем. Не то, чтобы там из Кремля звонили и говорили, Саша, приезжай давать городецкие уроки, но как бы он оказался в пуле таких каких-то дружественных директоров совхозов-колхозов, с которых можно было собрать, обсудить эту проблематику, не опасаясь дружественных утечек. А возможно, именно это и подвело его к довольно неоднозначному решению баллотироваться в депутаты на этих самых первых свободных выборах в СССР. А почему решение было неоднозначным? Он мог баллотироваться, потому что у него был свой трудовой коллектив и достаточно союзников на местности, чтобы пройти это самое окружное избирательное собрание. Неоднозначным оно было потому, что этот тихий, милый провинциальный округ, где нет никакой оппозиции, Присмотрелся я для прыжка Верховный Совет СССР, уважаемый человек, глава белорусского госплана Вячеслав Францович Кевич. Будущему могильщику, так сказать, СССР на тот момент 53 года, и он, как уже было сказано, глава госплана. Надо понимать, что большую политику в СССР, конечно, вершила партия. И реальная власть – это партийная должность. А глава Госплана ну, – это немножко такой главный бсср бухгалтер. А только в следующем 90-м году он станет главой правительства. А реальную власть обретет только после поражения ГКЧП и ликвидации партии в девяносто м То есть за три месяца до Беловежских соглашений примерно. Но даже главе госплана перебегать дорожку таким образом тогда еще было не принято. А Лукашенко ее перебежал. Следующий наш герой Станислав Станиславович Ушкевич в том округе, по крайней мере, не резвился. Он резвился в другом. Ему 55 лет, он ученый-физик. Уважаемый человек, профессор, завкафедры и все такое, например, выступал на той самой сессии, где обсуждали программу ликвидации последствий на ЧАЭС. Очень умные вещи говорил, про радиацию рассказывал, не выглядел радикалом и отморозком. Вот прямо душка. Если бы не перестройка, возможно, ученым физиком он бы и остался. Но в перестройку таких просто обожала перестроечная пресса и активный читатель этой прессы. На самом деле, вот партийные лидеры, не способные связать двух слов, вымораживали не только Горбачева. И появление человека с карьерой не в тяжелой промышленности и сельском хозяйстве, который умеет хорошо говорить и с манерами, оно воспринималось уже как своеобразный прорыв. Поэтому неудивительно, что наш Шуша преодолел и выборы Верховный Совет СССР, и в следующем году выборы в Верховный Совет бсср Его даже посадили в президиум, как видного интеллектуального, интеллектуала и демократа. И, в принципе, он на этой полочке пролежал аж до самого ГКЧП, когда его снова с перепугу, как видного интеллектуала и демократа, сделали аж председателем Верховного Совета. Что тогда означало первую должность в стране. По крайней мере, формально. И... Вот эти два брата-акробата по три месяца у республики каждый и подписали от имени Беларуси те самые Беловежские соглашения. Это даже немножко смешно, потому что один может все подписывать, но почти ни на что не влияет. Второй на что-то влияет, но почти ничего не может подписывать. Самостоятельно. Ну, ну и как бы их решение еще должен утверждать парламент, они же не диктатор. Чтобы так сказать, познакомиться с четвертым нашим героем, нам придется немножко отклониться от этих самых выборов, потому что Зенон Станиславович Позняк еще не выступил ярко на этих выборах. Но он наверстает в следующем году. А пока, как уже говорилось, из личинки, так сказать, мартиролога Беларуси вылупился и расправил крылья Белорусский народный фронт. И наш 46 кажется, летний культуролог стал у его руля. Он как будто спал в ожидании перестройки. То есть ему уже за 40... Его карьерный путь – это тоже путешествие Одиссея по странным должностям, только не административным, а связанным там, с культурой и наукой. При этом у него нет ни ярких научных работ, каких-то известных, ни каких-то, может быть, книг и текстов знаменитых. и Немножко диссидентствовал, но знал меру. И вот случается перестройка, и как пел... Миронов Бендер в советском фильме «Орлиный взор», «Напор», «Изящный разворот» и «Прямо в руки запретный плод». И куча вот этих именитых ученых, которыми укомплектован БНФ, знаменитых писателей, которыми, которыми укомплектован БНФ, практиками, которые практиков, которыми которые организовывали кружки националистические, вот они все ему в рот смотрят. Вот Общепризнанный лидер, специфика личности которого, кстати, это, мне кажется, наложило очень серьезный отпечаток на возглавляемое им движение. То есть какая-то крайняя гротескная неспособность к компромиссам. Поиск врагов с прямо-таки инквизиторским задором. И он такой очень правый. Мне кажется, что на тот момент он сильно правее значительной части собственного актива. Он правый вот политик, демагог, популист из неудачников – это страшная сила. Итак, июнь. 1989 -го года в Вильнюсе проходит учредительный съезд Белорусского Народного фронта. И тут, как бы, возникает вопрос: почему в Вильнюсе? В оппозиционной историографии принято говорить, что в Минске запретили, что чуть ли не Президиум Верховного Совета запретил. Я сейчас не в стране. Вообще, как бы список решений Президиума, списки решений Президиума, доступные, опять-таки, в нашей националке, можно проверить. То есть у меня сразу возникает мысль, что да ладно. Предположим, президиум запретил бы. Достаточно было поднять веки Быкову и Адамовичу, и они бы жахнули в огоньке еще одну статью примерно следующего содержания. В июне 89 -го года в городе Наневье, в городе Ленина, колыбели революции, прошел учредительный съезд Ленинградского народного фронта. И в Минске хотели провести такой же. Но вы же понимаете, мы же говорили ван Дея, эти, эти гады все сорвали. Я думаю, после такого им бы не то, что зал дали, им бы дали почетный караул с оркестром, Но этого сделано не было. А почему же? Мне кажется, я нашел этот ответ внезапно в газете Новины БНФ за 89 год. Ну как газета, там такой страшный принтерный листок, но там есть, опять-таки ссылка будет, даже небольшая заметка, которая называется ⁇ Бывайте здоровы, почему съезд БНФ прошел в Вильнюсе ⁇ И она представляет собой такой как бы слив куска стенограммы некого заседания, таки президиума Верховного Совета, где обсуждается выделение Русскому Народному фронту помещения под учредительный съезд. Выступает Поздняк и говорит, что мы вообще не обязаны как бы ну хотели бы чтобы партийные органы или минский горсовет выделил на помещение выступает кто-то от чиновников и тут начинается интересное вот он так это подводит как в мемасике примерно вы просите зал подъезд но просите как без уважения вы уже начинаете соображать чему-то дело клонится вы даже не предлагаете товарищам поучаствовать в выработке программы, вы даже не приглашаете нас на этот съезд, они натурально хотят в нем участвовать, как в феврале, на митинге на Динамо, то есть они хотят, чтобы Лев и Агнец снова вместе, потому что эти люди по должности поддерживают Горбачева и Перестройку, и им кажется совершенно диким, что их бортанули и не берут в движение в поддержку Перестройки, и не знаю… Почитайте сами статью, может, у вас будет другое мнение. Мое мнение, в Вильнюсе, эти люди как бы уехали в Вильнюс, они сбежали не от возможного разгона, и не от возможного ареста, и не от того, что им не дали помещение в Минске. Потому что в Минске ему мог дать какой-нибудь союз писателей, и никто бы их не стал, упаси Боже, разгонять. Но они сбежали от возможного скандала. Вот после того, как они столкнулись с этим политическим харассментом «Отдайтесь нам, и лучшие залы столицы откроются перед вами», был риск, что товарищи таки придут на съезд и будут подвоевать под дверями. Посмотрите, что делается. А нас не пускают в движение, так сказать, открытое в поддержку перестройки. Вы посмотрите на этих демократов. После чего парить в Москве про Ван Дейу станет сильно сложнее. Ну и, конечно, не будем забывать, что в этой вселенной Вильнюс вообще-то наша древняя столица. Так или иначе, съезд прошел в Вильнюсе. Претензий не было высказано по поводу того, ну, как было сказано, что мы были вынуждены выходить в Вильнюс, но мы там не настаиваем на каких-то разборках, мы выше этого. Появилось что-то вроде программы Белорусского народного фронта. И тут как бы вот что-то скрипнуло, окно авертона, наверное. Вроде бы еще поддерживаем перестройку, но уже появились собственные хотелки. Вот, например, хорошо бы, чтобы символики было две. У нас же, кроме нашей любимой, замечательной, красно-зеленой БССРовской, есть еще историческая, бело-красно-белая. Вы не подумайте, что мы их противопоставляем. Конечно, нет. Но две же лучше, чем она. И вот мы совершенно уверены, что национальные меньшинства должны иметь право говорить на своем языке. Вот хотят по-русски говорить, ну так пусть говорят. Кто же им запрещать-то будет? Но более подробно об так сказать, в окнах овертона, мы, наверное, поговорим в 90-м году, когда их просто повышебает к ядрене фени вместе с рамами. Зенона Станиславовича и его движуху оставим пока дозревать. И возвращаемся к первым свободным выборам. Чем же закончилась эта свистопляска? А, первое слово застрельщику начинания Михаилу Сергеевичу Горбачеву, конечно же. Мемуары снова. Парадокс заключался в том, что среди депутатов оказалось 85% членов КПСС. В старом составе Верховного Совета примерно половина. А ее верхний руководящий слой воспринял итоги выборов как поражение партии. По завершении выборов мы собрались на заседание предбюро. Настроение у большинства было угнетенное. В воздухе висело. Провал. Я оценил выборы как крупнейший шаг в осуществлении политической реформы, которую мы предопределили своими решениями. А почему же провал? Так хотя бы посмотрим на наш Шкловский округ. Хотел, как уже говорилось, уважаемый человек, спокойно пройти Верховный Совет. И тут этот бешеный, безумный директор выскочил со вхоза и устроил ему такую головомойку, что Вячеслав Францевич, наверное, долго еще пил валерьянку и корвалол. По сути, его сверху усилиями административного ресурса за уши вытащили с минимальным перевесом. И это был... Тихий провинциальный округ. А, например, в Минске глава горкома Владимир Галку получил позорнейшего пинка под сраку. И такое происходит по всей стране. И ладно бы вот эти люди с печатью БНФ на лбу. Их можно таки срезать на окружных собраниях. Но выскочки из низов номенклатуры, которые лезут отовсюду, и они такие борзые борзы А с ними просто сладу нет, и наши сливают им в половине процентов случаев. А, ну, я имею в виду номенклатурщики. А, а почему сливают? Да хотя бы потому, что непопулярные реформы. Те самые реформы Горбачева, которые проводим мы, номенклатурщики, и в результате которых вчерашние подчиненные гоняют нас саными тряпками на потеху толпе. Ну, прям вот Михаил Сергеевич удружил. А по партийным спискам он тащит какую-то свою деседу сахаровых, быковых и еще кого-то. Ну это ж ненормально. А самое смешное, что иди всегда осталась обиженной. Потому что да, конечно, быкова там протащили за уши по партийным спискам. Но как бы, это же все в ограниченных дозах. А на окружных избирательных собраниях нас рубят номенклатурщики. На Массово рубят. Вот быкова протащили, а поздняка зарубили. И тоже, как бы, удружил Горбачев со своей демократизацией. И была на самом деле одна сила которая оказалась довольна выборами в СССР. Но она сразу же поставила вопрос об отделении от СССР. Это были Прибалты, потому что в Прибалтийских республиках победили тамошние, условно говоря, народные фронты и движения в поддержку перестройки, которые, как выяснилось, хотят отделяться. И вот этот, кстати, факт победы в Прибалтике, движения в поддержку перестройки, которые хотят отделяться, порождает сразу кучу интересных вопросов. Вот, например, в Литве Союдец победил. А как он победил? Мы же помним, что есть окружные избирательные собрания. Закон одинаковые по всей стране. И местные власть, местные инвандейцы могут зарубить практически любого. Ну, не всех подряд, но вот людей с печатью Союдис на лбу запросто могли бы. Но то ли почему-то не смогли, то ли что еще более интересно, не захотели. И причем, чем дальше, тем больше будет возникать ощущение, что почему-то не захотели. И из этого следует следующий вопрос. А если бы Зенон неславич его движение не отличалось крайней бескомпромиссностью? Если бы товарищи подпустили к выработке программы белорусских и, может, даже пригласили их на съезд? Может быть, у нас бы пошло по Балтийскому варианту и Лев, и Агнец? Я не говорю, что это хорошо или плохо, это просто какая-то пища для размышления. Подумайте, что называется. И если мы дальше пойдем по этой цепочке рассуждений, то мы пойдем вообще к удивительным выборам. А что, если Денин Станиславович работает на ту самую лубянку, которой ему везде мерещится? Потому что ему вообще-то там медальку должны за предотвращение противоестественного союза белорусских номенклатурщиков и белорусской же интеллигенции. Это ж прям надо так вот вовремя сказать, бывайте здоровы, там, вовремя скину, скинусь про Чернобыльский Нюрнберг, это вам не Петров с Башировым, это класс и старая школа. Хотя, конечно, может быть, дело никакой не в Лубянке, а в том, что провинциальный самовлюбленный идиот решил, что ему не надо ни с кем договариваться, он порвет всех сам. Вот. Так или иначе, все оказались расстроенными, кроме Прибалтов, и все начали точить ножи друг на дружку к следующей политической кампании 90-го года. В 90-м году пройдут выборы... В, уже в Верховный Совет Б ССР, там будет крайне интересно, заранее анонсируют. Например, местные вандельцы блеснут креативом. У них редко получается блестать креативом, но тут они блеснут. А, и, и, по сути, позаимствуют Горбачевскую идею о выдвижении делегатов от общественных организаций. Помните, у Горпачева была классная идея. Делегаты от общественных организаций. Мы тоже так хотим. Только мы общественные организации сделаем другие. У нас будет не союз кинематографистов, Академия наук, еще какая-то ерунда, а общество глухих, <coughs> общество слепых и прочих там инвалидов труда и заработной платы. Там вот сидят такие номенклатурные старые пердуны на синикуре, которые в горобу видели любую оппозицию. Это, кстати, не означает, что потом там ходила треть парламента с палочками слепых, вот, потому что, как любила пошутить оппозиции, они там слепые и глухие только в политическом плане, а так на них пахать можно. Ну, их было там не треть, как у Горбачева, всего лишь 50 человек из 350, кажется. Ну, и, в общем-то, заканчивался 89 год это очень так насыщенно, и мне кажется, что... Если в начале года еще вот возникал вопрос, провал или не провал, то к концу года может, идиоту должно было быть очевидно, что страна накануне грандиозного шухера. <пресса>, Пресса, демократическая, перестроечная, все больше писала об экономических проблемах. Ну, свободу уже можно писать. Целые позиции товаров исчезают из магазинов. Причем причина абсолютно прозрачная. На самом деле закон о предприятии, которое разрешил предприятию выпускать, вот что хочется выпускать, что хочется не выпускать, очень быстро в практике при привел к тому, что предприятия расхотели выпускать все дешевое. Я прям, что называется, историю из газет того времени пересказываю. Торговля жалуется, что нет пластиково-цветочных горшков, которые очень пользуются большим спросом, потому что они дешевые. А то же самое предприятие, которое делало горшки, предлагает супер-пупер дорогие гарнитуры там, для ванной, которые никто не хочет брать, потому что дорогое. Вот есть некая проблема, никому не приходит в голову винить Горбачева. Ну вот, как-то это не связано. А пресса все больше начинает писать про случаи рейкета и бандитизма. Бандиты натурально грабят на дорогах <coughs> граждан Польской Народной Республики, которые приезжают торговать всяким разным. В те времена был такой момент, когда из Польши приезжали торговцы торговать, а не наоборот. Бандиты рейкетируют предпринимателей на рынке. Бандиты гуляют в ресторанах, избивают официантов, посетителей. Там чуть ли не увозят с собой понравившихся девушек. <как> все задаются вопросом, где милиция? Никто не знает, где милиция. Где всесильное КГБ? Чем занимается? Никто не знает, чем занимается. Опять-таки, связывать это с, с Горбачевым тоже никому не приходит в голову. Это как два, два две разных вселенной. Вот проблемы здесь. Прекрасная перестройка здесь. В СССР начинает твориться какой-то чумовой ад. Кроме кровоточащего... С 1988 -го года Карабахского конфликта, в 1989 году добавляются погромы в Ферганской долине, столкновение грузин с абхазами в Сухуми и к концу года мощно так выстрелили Приднестровье и Молдавия. Вокруг СССР все тоже становится все более весело. Генерал Ярузельский в Польской Народной Республике договаривается с оппозицией. Летом оппозиция побеждает на выборах. И к осени Польская Народная Республика прекращает существование. В Чехословакии бархатная революция. В Румынии все вроде бы было спокойно, а пока к зиме 89-го, к декабрю, внезапно не вынесли на кладбище многолетнего лидера социалистической Румынии Николая Чаушеску вместе с супругой. А кроме Чеушевского с супругой, на кладбище отправились еще больше тысячи человек, потому что процесс замены вот гения Карпат на его вчерашних прихлебателей, партийных функционеров и силовиков, проходил бурно и был оформлен под революцию. ГДР еще держится, но скоро упадет. А Болгария с Венгрией пока держится, но все очень плохо. То есть и СССР, и советский блок медленно, но неуклонно сползают в хаос. А хаос – это лестница, как говорил известный киноперсонаж. И в СССР уже очень дофига людей готовых взбегать по этой лестнице наверх. Уже вот очереди выстраиваются длиннее, чем за сахаром Паталон. По Поэтому следующий год обещает быть интересным, а пока что, наверное, мы прервемся. Надо как-то собраться силами, подготовиться. В общем, оставайтесь с нами. До новых встреч. Как-то немножко сумбурно закончил.